Привет всем, меня зовут Роман Семенченко это программа путешествия по свету». Сегодня нас занесло на Мальту, сейчас раннее утро, мы расскажем вам об интересных местах, которые можно посетить на острове, выйдем под парусом в Чистое море, посетим рыбацкую деревню и, естественно, расскажем о том, сколько это все может стоить. Островное государство в Средиземном море, 80 километров до Сицилии и 400 до Африки. Расположившись в самой середине основных морских путей, Мальта всегда привлекала завоевателей. В 8 веке ее начинают колонизировать финикийцы и почти одновременно греки. А с 4 по 8 век Мальта попеременно переходит к арфагенянам, римлянам, византийцам, арабам. Успели ей повладеть нормандцы и испанцы. В 1530 году император Карл V предоставил Мальту духовному рыцарскому ордену. Ордену получивших с тех пор название Мальтийского ордена. В 1798 году по дороге в Египет Мальту захватила французская армия под командованием Наполеона Бонапарта. Наполеону не понравилась разгульная жизнь ордена и он упразднил его власть на острове. 5 сентября 1800 года над столицей Мальты Валеттой поднимается британский флаг. По условиям Парижского мира 1814 года Мальта отошла в Великобритании. Англичане превратили ее в свою колонию и военную морскую базу. А через 150 лет Мальта получает независимость от Великобритании. В длину Мальты не превышает 27 километров, а ширина 15 километров. Для сравнения скажем, что это меньше диаметра Када. Климат Мальты соответственно средиземноморский. Лето очень жаркое, влажность воздуха ощущается сразу по прилету в аэропорт. Зима мягкая, дождливая. Кстати, это время считается самым некомфортным на Мальте. Среднегодовая температура составляет 23 градуса. Мальта – парламентская республика. Конституция Мальты принята в 1964 году с последующими поправками. Законодательная власть принадлежит парламенту. Кстати, вот в этом здании он и заседает. Тут есть и президент, и палата представителей, которая состоит из 69 депутатов. Глава государства – президент. Исполнительная власть осуществляется правительством во главе с премьер-министром. Население Мальты примерно 420 тысяч человек, практически пополам – мужчины и женщины. Основными языками Мальты являются мальтийский и английский. Довольно широко распространен также и итальянский язык. Основная отрасль экономики Мальты – это туризм. Также Мальта является одним из крупнейших мировых центров по изучению английского языка. На Мальте расположен ряд крупных предприятий, требующих высококвалифицированной рабочей силы. Одним из достижений, которым гордятся мальтийцы – это переход на солнечные батареи, практически на в каждом доме или гостинице, или магазине стоит целая система, позволяющая агрегировать солнечную энергию и при избытке оной перепродавать ее государству, которая при этом на следующий день после покупки вами солнечных батарей возвращает вам 50% от стоимости системы. Вот такая нехитрая экономика и экономия. Ну и теперь, собственно, к самой Мальте. Путешествовать по острову удобнее всего на машине. Взять на прокат автомобиль не составляет труда, стоимость около 40 евро в сутки. Единственное, о чем нужно помнить, что на Мальте движение левостороннее из-за ограниченного пространства парковка машины может быть проблематичной, особенно в туристических зонах. А вечером часов около 5 можно попасть и в пробку, как это сделали мы. Но тут на помощь приходят бравые парни из местного ГАИ. Кстати, на острове их внимание 16 человек, двое из которых сопровождают президентский кортеж из двух машин. Кстати, между городами удобно передвигаться на общественном транспорте. Он ходит регулярно и, несмотря на узкие улицы, выделенная полоса для общественного транспорта все равно присутствует. Так, к примеру, наша гостиница находилась в центре Слимы. До валеты полчаса на автобусе. Стоимость проезда на 2 часа стоит 1,5 евро, на один день 1,5 евро и на 7 дней 6,5 евро. Столица Мальты, как мы уже и упомянули выше, Валетта. Названа в часть рыцаря-флотоводца, магиста ордена ионитов Жанна Паризо де Лавалетта. История города начинается с момента, когда отряды рыцарей под предводительством Жанна де Лавалетта отразили нападение турецких войск на Мальту. Победа досталась очень дорого жителям Мальты, и магистр решил создать город, который сможет противостоять натиску врагов. Лавалетта лично заложил первый камень нового города 28 марта 1566 года. Кстати. Изначально в названии города таки присутствовала приставка «Ла» – «Ла Валетта», но Наполеон, фактически изгнав Мальтийский орден с острова, упразднил это самое «Ла» и название осталось по сей день «Валетта». Гулять по улицам этого города можно часами, архитектура практически не повторяется, разные балконы, лепнина, но самое главное, чем наверное гордятся и в чем соревнуются жители города, это дверные ручки, которые не похожи друг на друга. Собственно, дверные ручки на Мальте это некая визитная карточка государства, купить их можно практически в любой сувенирной лапке.